Как ты. Доброе утро, последний герой, спросту последний. Один быстро прошло, ты хотел быть один, но не смог быть один, моя душа легка. На небе от рука, и встречаешь рассвет за игрой дурака. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой Утром ты стремишься скорее уйти Телефонный звонок, как команда, вперёд Ты уходишь туда, куда не хочешь идти Ты уходишь туда, но тебя там никто не ждет. Последний корой Доброе утро Тебе и таким, как ты Доброе утро Последний корой Страстной, последний корой Всем доброе утро! С вами 45 минут корейского. Сегодня так выпуск начался необычно, потому что нам надо читать, повторять. И вот мы в каком-то из выпусков. Здесь у нас есть глагол «сы», да? Я его, ну, по смыслу песни, да, сказал, что это «пить». Это, конечно, глагол означает «писать». Почему он здесь стоит? Давайте еще раз попробуем. Да, вот я пытался сделать перевод одновременно. И почитаем. То есть, как бы обратно, раз слова нам уже известны, и а, мы, соответственно, смотрим на перевод и пытаемся определить. Какие слова, потому что так эм, в совокупности будет легче запоминать. Да и вообще, я думаю, да, для этого, да, и, собственно, все творчество для того, чтобы люди э, понимали друг друга лучше. Для того, чтобы они были вместе все. Давайте почитаем. 맞지만 여웅, 밤은 잡고 먹는 몰다. 밤이면 먹이 몰라 온다. 농 부엌 Хе, каттиман, керона, йоги, мурин, сида. Нонин, йоги со тель су обко, нонин йоги со тельго щипти анта. Чогин ачим, каттиман янун. Чёгын Аччим, но уа ноль Тамын Идереге Чёгын Аччим, Мадзиман, Йон Ун Ань Йон, Мадзиман, Йон Ун Вот, исходя из этого, мы э, э, смотрим на перевод, смотрим, какие слова нам уже известны, и э, понимаем, да, в том числе грамматические правила, правила грамматики, формы слова, как-то лучше откладываются. Вот, мне так кажется, я учу, и мне так и кажется. Маттимак, я Ун, последний герой. Пам. Пам это ночь. Пам. Памын. Тяпко. Вот давайте сначала повторим еще вот это правило. Видите, я читаю с запинками. Почему? Потому что не привык читать. Повторим вот это правило. Где у нас тут? Гльтя буквы сори. Звук погиб пример. Сочетания согласных пишутся в подчиме внизу. А вот почему? Видите, здесь в этом случае риль риль пип. Здесь в этом случае у нас а, когда-то пишется риль, когда-то пип, поэтому когда это надо э, каким-то образом выяснять. Например, Йодоль, слой е доль 8. А, ч, мы читаем Риль а, букву. Вот. Ну давайте пройдем а, еще три Почему у нас? Как раз таки, где читается Риль? Это в случае рель счет RIL счет ой, Тут у нас читается риль. Затем у нас риль. Тхит. Так, давайте еще раз повторим название согласных. Название согласных. киок нин, тиг, риль, милым, пип, счет, ин. Тирт, тирт, чирт, кирт, тирт, хирт, хирт, сангер, санг, тигит, санг, пирып, санг, счет, Вот этот согласный звук называется он у нас тюит. Риль твит находим. Тоже у нас Риль. И третье сочетание это у нас Real Hit. Real Hit. Вот, это у нас все 11 правил, вот что касается почему в согла... э, согласно который пишется внизу здесь они пишутся внизу слога, потому что слог бывает у нас так таким образом он построен он вписывается в, квадра... в квадратик и по слогам все это происходит чтение таким образом 11 правил так, сейчас мы еще примеры напишем Напишем примеры. рельсчёт год толь год Так, еще раз пробуем. Только что, видите, смотрел. Так, рельсчет. Это у нас вторая строчка. Пятая. Толь. Год. А, подождите, а это же мы с вами уже, уже по-моему, проходили? Где-то же мы с вами это проходили, по-моему. Ну, ничего, повторим, еще раз пройдем, ничего страшного. Толь еще есть веголь, один путь. Потом а, Хальда, локать. Ну, это уже легче. Так, глагол локать и рель хит. Монта много. Да, методом тыка. Так, это у нас вторая строчка, четвертая. Монта много. Подождите. Что-то я. Нет-нет-нет. Это что-то не то. Риль. Так, по подождите, это у меня совсем уже что-то. Шарики за рульки заехали. Риль хит, конечно. Ильта. Потерять лишиться. Ильта. Глагол тоже. Иль там. То есть, здесь тоже так как у нас хит э, в подчиме а, этот не читается согласно звук да но превращается у нас тигит э, буква у нас превращается в взрывной в тигит да то есть получается что вот эта вот буква у нас тигит превращается в тит Тиют, тиют, ты, ты. Вот, ну с этим повторением, с этой таблицей все вроде, вроде нам понятно, да? Еще потренироваться только в тетрадке. И все будет хорошо. Все это запомнить и выяснить, в каких случаях читается здесь. У нас рель в каких случаях пип. Так, ну давайте еще сейчас у нас с цифрами. С цифрами мы начали. Хана, Туль, Сет, Нет, Тасот, Йосот, Ильгуб, Йодоль, Ахоп, Йоль. Йоль, она, йоль, Туль, йоль, Сет, йол Нет, йоль, Тасот. Ой, я ли яль Так, почему это интересно у нас? Да, потому что э, на этой раскладке Microsoft Windows 7 у нас э, получается, что под чем надо печатать с левой части клавиатуры. Так. ёль тасот йоль йосот йоль Ёль-иль-гоп. иль так. Иль ГОП Иль -гоп. А, все правильно. Так. Так. Люб. Восемнадцать. Йоль. Йодоль. Йоль, йодоль. Юдоль, ю Почему у нас РП? Так, и в почему у нас да? Третья строчка, третья. ёль йодоль. В условии 8. В пальчиме у нас риль пип. Читается риль. 19 у нас. Соответственно, что? Юра хоп. Еля хоп, Юра хоп. Может, может быть, и а, сливается. Вот этот согласный риль. Мы произносили э, раньше, он сливался у нас. То есть мы произносили ЙОРАНА, ЙОЛЬТУЛЬ, ЙОЛЬСЕТ, ЙОЛЬНЕТ, ЙОЛЬТАСОТ, ЙОРЬОСОТ. Вот как-то вот таким образом. ЙОЛЬ. Ох, оп. Двадцать. Давайте посмотрим у нас. Двадцать. Посмотрим. Попробуем сделать хитро. не получится двадцать сэмуль сэмуль сэмуль сэмуль вот надо бы нам потом все это скопировать и послушать нам, то есть мне. сымуль. Так, да? Сымуль, Это корейский. Исконный корейский числительный. И теперь китайский. Иль, и, сам, са, у, юг. Чиль-пхаль-ку-щип. щиби щипсам щипса шип, щибьюк шип, соответственно... шипал А 20 здесь еще проще получается, что у нас идет десяток, то есть два десятка и, да, и щип. щип так а теперь попробуем мы пробуем мы копировать это все так Копировать. Угу. Попробуем послушать. 스물 하나, 둘째, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 살, 여덟, 아홉, 열, 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열 원, 다섯 번, 열 여섯 번째, 열 일곱, 열 여덟, 열 아홉, 스무. 스물 하나, 두 세, 네 다섯, 여섯 일곱 여덟. 스물 하나, 두 세, 네 다섯, 여섯 일곱, 여덟 아홉 십 스물 하나, 두 세, 네 다섯, 여섯 일곱, 여덟 아홉 십 스물 삼십에. 딱. Тут у нас э, небольшое, э, небольшое недоразумение. Ну, 20 симуль это понятно. То есть тут у нас все понятно. Охоп. Йоль. Здесь должно быть 10. Должно быть йоль. Почему он нам 10 не переводит на корейский? Симуль 20. 30 э, он у нас перевел сам щипе. Ну, ну, это, в принципе, получается, это у нас уже по-китайски пошло. Да, как мы видим, сам щип. Сам щип. Сам 3, щип 10. То есть, три десятка, это у нас будет уже сам щип. 30 он нам на китайском. Ну, что ж, поделаешь, Google переводчик все может быть. Так, ну теперь давайте у нас uh, такая перемешка, да, мы слушаем, uh, uh, повторяем, переводим, uh, чтобы... Андрей, вот, <связывая> вот здесь у нас сказка uh, на корейском немножко послушаем. <связывая> <связывая> 잭의 집은 몹시 가난했어요 가진 것이라고는 젖소 한 마리와 당몇 마리가 전부였어요 하루는 잭의 어머니가 몹시 아팠어요 하지만 약을 살 돈이 없었어요 잭 젖소를 팔아야겠구나 제가 장에 가서 팔아올게요 잭 잭은 집을 나섰어요. 잭은 길에서 이상한 할아버지를 만났어요. 고마야, 저소를 이 공과 바꾸지 않겠니? 안 돼요. 저소를 팔아서 어머니 약을 사야 해요. 이 공은 요술 공이야. 이 공을 심으면. Вот таким образом можно даже смотреть, э, заходить, да. Но ну, я подписался, в общем, на большое количество ресурсов, которые <coughs> на корейском. И можно заходить, смотреть. Но не во всех передачах, где говорят быстро, допустим, и где там нет субтитров корейских, там, конечно, это уже потом, следующий, э, следующий уровень. А здесь, как вы видите, да, мож, можно увеличить, выписать все, а, и по смыслу еще плюс к тому, что по смыслу понимать. То есть, мало того, что память зрительная, да, и еще другие виды памяти, все это тренируется. Вот, ну что мы с вами сделали? Послушали, почитали, пописали, посчитали. Что еще можно сделать? Да, давайте давайте еще к песне вернемся. Почитаем, почитаем. Как мы тут тгын Ачим, Ачим. Тю. Тгым Ачим. Доброе утро. Матиман Йон Ун последний герой. Ань Йон. Здравствуй. Матиман Йон Ун Мольда. Глаголы. Глаголы в корейском стоят всегда в конце предложения, и мы можем узнать. К окончанию, поэтому, да, мы узнаем, что это глагол. Ну, если честно, там, если честно, в корейском очень много прилагательных, так называемых, как в русском языке, это глаголы. То есть, и... Что это может быть длинный, короткий? Да, да, огромное количество прилагательных. Это вообще как бы глаголы. И по смыслу мы можем понять, да? Мольда. Мокпионин. здесь почему-то стоит вот это слово одно, но перевод вообще-то, конечно, сложная штука вот, да, даже если можно если можно так тоже эксперименты такие проводить можно даже пойти и перевести с корейского обратно то есть экспериментировать Ну вот, в принципе, да. В принципе, все, все правильно. В принципе, все правильно. Так, посмотрим еще. Так, ну это, я думаю, что не надо нам. Переводить это там и так понятно, что. А, хотя нет, почему не надо? Надо. Я же еще хотел выяснить, что из этих слов. Но по смыслу, по смыслу, Ёнун это это герой. Это я так думаю. Я хотел быть один, это быстро прошло, да? Не имеет рука. Ну, перевод, да, мы видим, что не имеет рука в русском. Может здесь и правильно как бы не имеет, но здесь э, поним, понимаем так. Да, парализованно. А это что такое? Так. Ну, это игра. Э, и ты играешь, и ты встречаешь рассвет. Заигрывай в дурака. Как нам переводят обратно, вот мо можно почитать, что это такое. То есть, да, дело такое нелегкое, это перевод. Попробуем. Вот это меня еще интересует. Вот этот при припев, да, чтобы... чтобы не было... недоразумений. Ну так я тоже я тоже пытался так переводить, ну как пытался, я в принципе это один раз попробовал и понял, что пока я язык не буду знать на таком уровне, чтобы ну на свободном, да и не один год еще пройдет, то переводить, конечно, не просто, то есть выписать слова, да, сейчас казалось бы выписать слова, и э, это не совсем не то. Получится. Доброе утро, последний герой. Привет, последний герой. Вот это слово. Ну, Аньон, да, Аньон в, про в, про в просторечии, как бы, это считается привет. Это обращение такое дружественное. Да, Мать-Зима, Мать-Зима, последний. Соответственно... Я герой. Так, ну давайте еще что-нибудь послушаем. Здесь у нас, что нам еще повторить надо. Вот здесь это, почему я не выписываю, я в принципе мог бы, да, чтобы под... не так долго вам ждать, что путаюсь Выписать на бумажку, и тоже, как, как вот эта клавиатура у меня выписана, и по ней печатать. Но вот эту тоже я мог бы, но может быть так и лучше запомнить. Я сам не знаю, как лучше запомнить, как выписано, или каждый раз, когда смотреть, запоминать на каком она месте. То есть буквы-то гораздо чаще вот эти печатаем. Хотя, в принципе, если... Ну, почему чем, да, наверное, реже встречаются две согласных. Поэтому надо, конечно, с практикой. да, Не только здесь я как бы 45 минут и все. Надо мне еще, но я пишу в тетради помимо этого еще. Вот слоги у нас, да. MTOL-слог. И э, здесь можно почитать. Здесь мы видим, что у нас не все слоги не со всеми гласными. Например, тут у нас та, то, то. Ту, ты, ТИ. Также может читаться как Д, да? Да, да, до, до, ду, ды, ди. Наверное, потому что Наверное, потому что читается некоторых случаях читается как э, Т э, звук русский, до, до, до, до, до, до, до, до, до, до, до, РЮ, РИ, Так, ну здесь вы прочитаете. Са, ща, со, ща, со, щу, су, щу, сы, хи, хи. Таким образом получается, где у нас и и са, так са, там читается звук, похожий на щи. щи. Ча, чо, чо, чу, чи, чи, чи, чи, ча, чо, чо, чун, чи, чи. Вот здесь мы можем видеть. Здесь, соответственно, произносятся смычные у нас. Смычные произносятся. Та, то, ту, ту, ты, ти. Па, пё, по, пё. А, это пя, по, пё. Пу, пё, пу, пю, ты, пи. Са, ща со, що, су, щу, су, щу, си, щи Вот. Ну прошу прощения, что может быть для кого-то это не <coughs> особенно, может быть для действительно для корейцев, для тех, кто хорошо знает корейский. Может это и не надо, может это конечно мучение сплошное. Ну вы можете промотать, пропустить. Это никого. Это я сам учу самостоятельно и при помощи полезных ресурсов, ссылки на которые внизу, под описанием. Внизу, а, там полезные ресурсы, обязательно ссылки, раз я пользуюсь, я даю, конечно, ссылки на эти ресурсы. Это естественно. И еще мои контакты, то есть э, эти же уроки на других э, в других ресурсах, в других социальных сетях в блогах и так далее вот кому интересно кому интересно может подписаться и э, поделиться подписаться я буду очень рад э, Чингу да чингу хангук э, чингуриль корейским друзьям если я их найду таким же э, в корее да кто сам учит русский, и у кого нет возможности, нет круга общения такого, и нет возможности. Видите, как самостоятельно можно найти массу ресурсов. На Ютубе огромное количество ресурсов. Также, наверное, и в Корее он может найти. Я видел тоже обучение русскому на Ютубе в Корее. Но, видите, одному, одно дело, а вдвоем это всегда веселей. Вот, всем спасибо, всем удачи. До новых встреч!